Мы сейчас идем за то место, где мы снимали материал для разбора тарты истории. Вот Самое интересное, мы просто тянемся в этом месте, потому что по идее нам надо вроде бы туда. А мы стоим не там, где надо. То есть, мы туда, вот, туда же. То есть там мы стопием. нашли это место здесь мы сейчас не столкнемся с теми синими мордами Что-то тут как-то очень просоте Ёб... Что это было? Не, ну тут вообще как-то. Здесь вообще не живет. Не, ну смотри, ну. Жоми это раз. Ну да. Этот, этот в самом большом кармане находится прожектор. там нормальный замок здесь там же... ну, верно. ну может на втором этаже еще как-то может а Или вот смотри да есть ты очень пьб низ на Получается, пусто полностью, одна дверь открыта, пошиться Здрасте. Сегодня приехали на национальную библиотеку Минска. ну, точнее, на смотровую площадку. На обзорную площадку, как правильно называется На 74 метра Надеюсь, вы уже видите в видео, где мы поднимались Так, и я обозрения на 54 метра На открытой кабинке надеюсь вам, надеюсь, вам это видео понравилось Ну а сегодня пойдем на обзорную площадку Посмотрим вниз, Еще выше, на целых 20 метров Чем вы видите в прошлом ролике Так что, одеваем очки а-ля скриптонит Хоть они и не черные И идем И какое, какая тут высота? 72-73 метра. Ну, нормально, можно упасть и разбиться. слушаться каменночки да не одна два, три, четыре, чтобы идет скамеечка была сна не или это дом для молодежи? там это ты... не живой это живой нет там плита стоит И... электрон да что а? Газово? Это газовая переносная плита. На 4 лет и комфортно. Огнетушитель. А Выбит. М М да. Ой, служебный. я не Ну ладно, Да я тут и сделал. Я случайно. <свят> я, я здесь не работаю, честно. И ты говоришь, что ты нельзя было его не звезди, Не звезди. О, лимузин. Я вот когда был маленький, я все время в детстве мечтал о машине. Ну как бы, и, знаете, это был именно лимузин. А почему я не знаю? Хотя лимузин, по сути, своей это еще тот короче неудобно, который на поворотах вообще. Ну это как автобус маленький. Ну да. Автобус Не, он зато там внутри бар, телевизор. Смотри, сколько стоил твой лимузин. Не, ну если у тебя пье и тут Этот ну, старенький лимузин. У <связывая> <связывая> Да, кстати <связывая> говоря <не> же. <связывая> Женя, ты идешь по дороге Смешно, но, ты, ж, ты ж машина, но не настолько но не настолько А. -а, -а, -а, -а. <связывая> Что у нас сейчас стоит? Кучу-кучу-кучу всего А ну, куча все раз... Кстати, а, -а, -а, а где фонтан? Чувак, фонтан. где фонтан? фонтан Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как у меня работает оператор. Кайфарик. В общем-то, вот так вот. Котик. Причем это со шлейником, значит второй этаж. Слушай, мой тут кошачий дом. Кошачий дом, очень смешно. Ну а что? Дом для котиков. Дом для котов. я так и не понял. Что это, что это за дом такой? Значит, что мне кажется, что это... Дайте, ну это понятно. Мне кажется, что это что-то наполовину заброшенное. А, знаешь, какое у меня есть предположение? Мне кажется, это... Знаешь, какие-то такие коморки для дворников. Ну вот бывает жилой дом. И в нем такая вот комок, где хранятся. Где хранятся разные. Да, нет, как. -то. Ну, камор. Когда... Вот такой вот, какой-то. Это да? Там закрыто на замок слезы. На втором же? горит свет. Вот. Не, ну факт то, что первый этаж можно было пройти, потому что мы вы же видели, что находится в той комнате. Там ничего не находится, например, Одно пиздец. И что там еще раз было? Ну что же тут? Даже Какой-то диванчик. Ну, мне же докажется не брать алкоголь. Который там обитают. Или же, ну, который... Единственное... <с с> Но <носит> Факт то, что дом этот наполовину 100%. Я вам скажу житло.